Привет, ребят. Очень много ко мне поступают вопросов. Светлана, у меня такое заболевание. Светлана, я ограничен по каким-либо возможностям в движении. Не могу сбросить вес. Такие, такие вопросы у меня поступают как от мужчин, так и от женщин. Да, бывает и такое. Но что такое... Что такое наше тело? Наше тело формируется ведь не столько от физических нагрузок, сколько от тех состояний, которые готовы мы перепрожить в своей голове. Да, такое тоже бывает. И на сегодняшний день у меня есть э, достаточно много уже скопилось положительных отзывов людей, которые ограничены в движении, колясочники — Люди, которые не могут убрать по определенным причинам из своего образа жизни какие-то очень сильные гормональные препараты. Те, которые полностью нарушают нашу гормональную систему и не дают выглядеть им так, как им бы хотелось. Если ты один из таких ребят, если у тебя... Есть какие-то ограничения, либо ты просто не можешь по каким-то причинам, которые ты не можешь себе выискать. Почему ты не обладаешь тем телом, которое тебе нравится? Почему ты не можешь проработать какие-то моменты? И даже бывают такие случаи, когда человек ходит в спортзал, у него достаточно правильное питание, но все равно у него нет того физического тела, которое, в котором ему было бы комфортно. И, конечно же, этот марафон для вас. В этом марафоне мы с вами уберем ограничения, как психологические, так и психические. В этом марафоне мы с вами проговорим про обиды и непринятия. Да, мы поднимем не только э, эту плотность, мы поднимем многие пласты из других реальностей, из других плотностей. Как бы смешно вам это не было, но вы знаете на марафоне, о чем я говорю. Мы проговорим про психику, как влияет на психику вкусы и эмоции. Они очень связаны. Мы с вами, конечно же, порисуем, прорисуем нейронные связи, нейронные сети. Мы, мы с вами изменим наши связи нейронные и прорисуем их именно так как нам было бы комфортно такое тоже возможно ну и конечно же мы поговорим о базовых настройках питания нет это не рацион это не меню я вам буду составлять это совсем про другое я вам расскажу что такое питание и откуда оно берется что такое энергетическое питание и когда у вас будут все эти понимания то вы сможете контролировать не только свой вес, но и изменять свое тело, изменять свое тело так, как вам бы хотелось, как, какое тело вы бы хотели, в каком бы теле вам было комфортно проживать эту великолепную жизнь. Если тебя это интересует, то присоединяйся. Марафон будет с 25 по 29 июля. У тебя еще есть время. Я жду тебя.